позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис пустыни и его неостановимая группа армий Африка провели ряд классических молниеносных атак и оттеснили британские силы из пустынь Ливии в Египет. Теперь в конце 1942 года закрепившиеся всего в 60 милях от Каира силы британского фельдмаршала Монтгомери, включая пустынных крыс из 7-й бронетанковой дивизии, Готовится окончить немецкое наступление и перехватить инициативу. Танки решают, да вот, и такими, и мы же Отлично, ребята! Наши прибанки задержат танки в Не лик Ой Ой Здравствуй Серк title Где дядя укрепления? Выдышали, Фанчжи! И мне не идти за кэстен! Трицы идут! Я вам с ясно беру! Одним фрецом меньше! Садись! Кровь тебе Второй Вперед! вперед! Прикрой телец его партии. Дэвис, поищи документы, блин, даже. У нас нет времени, чтобы подбирать всякие идиотские карты. Заткнись, Макгрегор. Я сказал, заткнись. 好 Город, сэр! Танк Гигантсов на подходе к нашим восточным позициям! Ну, сейчас здесь будет жарко, парк! Так точно! Дэвис, Макгрегор! на самоходку, быстро! Здесь все!